Итак, девятый стих. я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». И давайте для начала, как обычно, проведем анализ некоторых фраз и слов. И начнем мы со слова «соучастник». Слово «соучастник» означает «сообщник», или тот, кто разделяет что-либо с другим. Данное слово используется в Новом Завете всего лишь четыре раза. Давайте быстро рассмотрим эти места. Римлянам 11 глава 17 стих. «И если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, все же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его» как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в вузах моих при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Следующее слово. Слово «скорбь». Слово «скорбь» означает притеснение, гнет, скорбь, мучение или бедствие. Матфея 24, глава, 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Сие сказал и вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И рассмотрим еще два стиха. 2 Фессланкийцам, 1 глава, 6 стих. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорби. Вот я повергаю на одр и любодействующих с нею великую скорбь, и если не покаются в делах своих». Из этих стихов видно, что это слово используется для описания каких-то сложных периодов жизни для описания великой скорби» или «Последний седьмин». Следующее слово – слово помыны. Оно может иметь следующее определение, следующее значение. Терпение, выдержка, стойкость, постоянство, перенесение трудностей или выносливость. Давайте рассмотрим это слово в контексте некоторых других слов, которые на наш русский язык тоже переводятся словом «терпение». Итак, у нас есть слово «анухи», и оно говорит о временном сдерживании гнева, независимо от того, будет ли гнев излит в будущем или нет. У нас также есть слово «макро тыумиа», которое подчеркивает качество человека, который, имея силу или возможность отомстить или излить свой гнев, может сдержать себя от этого. И наше слово помыны указывает на терпеливое перенесение трудностей и притеснений, которых нельзя избежать. Ее является ярким примером человека, обладающего таким качеством. Есть еще один хороший пример апостол Павел писал, и не избегнут, то есть этот мир столкнется с небывалыми страданиями и все же им придется все это терпеть. А терпеть за что? За то, что они не приняли любви истины. Нам же не сказано, что Бог избавит нас от этих страданий. Почему? Потому что мы терпим сейчас. Потому что мы страдаем за истину, которую приняли глубоко в нашем сердце. Далее рассмотрим фразу «Остров Патмос». Остров Патмос – это маленький скалистый островок в Эгейском море. Около 13 км длиной и 8 км шириной. И расположен он примерно 64 километра к югу запада от Милет. Как утверждают некоторые историки, маленькие острова часто использовались как место изгнания заключенных. Давайте посмотрим несколько фотографий об этом острове. Если кому-то интересно, можете посмотреть в интернете больше информации об этом острове. Итак, мы видим наш остров Патмос. Вокруг него дюжины, несколько десятков Таких же островок, некоторые больше, некоторые меньше. Справа у нас современная Турция, слева современная Греция, здесь Средиземное море. Итак, остров Патмос, примерно 60-70 километров от Турции. Итак, вот это островок, численность населения. 3000 человек на 2011 год. Как мы можем заметить, на данном острове очень мало растительности. Преимущественно там скалы и камни. Итак, рассмотрим теперь нашу диаграмму. Итак, начнем мы с подлежащего и сказуемого, как обычно. Эго. Я оказался. Я оказался. То есть, Йоан, то есть, тире, брат ваш и сообщник. Брат ваш и сообщник вас в чем? В трех вещах. Во-первых, сообщник в Иисусе и в этих трех вещах. Итак, в угнетении, в царстве и в стойкости. В диаграмме я бы поставил определенный артикль Т в начале чтобы было более ясно, потому что все эти слова, они находятся в дательном падеже, то есть этот артикль находится также в дательном падеже, это дательный падеж. То есть Иоанн другими словами говорит, я соучастник или сообщник в том же угнетении, который вы теперь испытываете, или вы сейчас испытываете, то есть я являюсь соучастником в той же скорби, какую вы испытываете теперь. Я являюсь соучастником в том же царстве, какой вы ожидаете, и я соучастник в том же терпении. Итак, я оказался в острове, называемом Патмос, через Слово Божие и свидетельство Иисуса. Предлог ди буквально означает «через». Но здесь на самом деле нет однозначного ответа, как перевести данный предлог на наш русский язык в контексте этой фразы. Кстати, когда мы будем сравнивать переводы, мы увидим, что не все так однозначно. Но идея данной фразы может быть либо в том, что Иоанн проповедовал Слово Божие на острое Патмосе, либо пошел туда ради Слова Божьего и откровения, либо был сослан туда за проповедь Слова Божьего, скажем так, за активное участие в евангелизационных вопросах. Ну, последний вариант, мне кажется, наиболее уместным. Итак, как говорят, вникнем глубже в написанном. Итак, и я, Иоанн, брат ваш. И здесь есть важная вставка. Я, Иоанн. Иоанн, как бы здесь делает разграничение. То, что здесь написано, написано от моего имени. То же самое, кстати, делает и Даниил. Как в случае с Даниилом, так и в нашем случае передается некое важное повествование. Поэтому здесь важно дел делать разграничение, кто говорит и от чего это имени. Например, в книге Даниила мы можем встретить речь на уходу Носра, ангела, Бога, друзей Даниила и так далее. Поэтому здесь важно делать разграничение, кто говорит. Далее Иоанн говорит, брат ваш. Брат ваш. Заметьте, как воспринимал себя апостол Иоанн. Просто как брат. На этот счет один комментатор очень хорошо сказал, ⁇ Иоанн представляется не каким-то официальным титулом, а просто как брат ваш и соучастник в скорби. Если мы проанализируем новозветное послание, то мы можем заметить, что это было присуще не только Иоанну, но также и всем остальным апостолам. Смирение, то есть правильная оценка своего положения перед Христом. Я думаю, что ученики хорошо восприняли урок Христа, когда он сказал, «Когда вы исполните или совершите это, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие». С другой стороны, говорил это Иоанн, семи церквам, большая часть из которых была не в самом лучшем духовном состоянии. Но тем не менее, это не помешало Иоанну назвать себя их братом. Мол, если вы будете хорошо себя вести или если вы будете более духовными, «Тогда я вас буду называть братом». Нет, Иоанн рассматривал себя как их брат, независимо от их духовного состояния. Кроме этого, Иоанн, впрочем, продолжает и говорит, не только брат, но и соучастник. Соучастник в чем? Соучастник в трех вещах. Первый, как мы уже сказали, соучастник в скорби. Мы уже разобрали это слово, поэтому поговорим в общих чертах о том, что же имел в виду апостол Иоанн под фразой «Соучастник скорби». Если христианин не страдает, вряд ли его можно назвать христианином. Почему я говорю это с такой уверенностью? Потому что Библия говорит нам об этом. Под страданиями не обязательно подразумевают только физические страдания. Страдания бывают разные. Но факт того, что христиане будут страдать – они очевидны. Давайте прочитаем Деяния Святых Апостолов, 14 глава, с 21 стиха. «Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и, заметьте, как здесь написано, «поучая», чему же они поучали? «что многими скорбями надлежит нам войти Царствие Божие. Кстати, слово «скорбь» – то же самое слово, что и у нас в 9 стихе. Слово «надлежит» с греческого можно перевести как «надлежать», быть необходимым», «необходимо», «быть должным», «должно» или «быть нужным». Иоанна, 16 глава, 33 стих. Се сказала и вам, чтобы вы имели во мне мир. Впрочем, в мире будете иметь скорбь. Заметьте, Иисус сказал, вы будете иметь, это неизбежно, вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Для апостола Иоанна эта истина была вполне очевидной. Я думаю, что понимание этой истины строится части на основании того, как мы воспринимаем эту жизнь. Кто-то воспринимает эту жизнь как полуразрушенный рай, но, пожалуй, в котором можно еще неплохо пожить. Кто-то воспринимает эту жизнь как место для семьи и служения. А кто-то, я себя причисляю к этой категории лиц, воспринимает эту жизнь как поле боя, где мы сражаемся с дьяволом, отвоевывая души для Христа. Если христианина находится на передовой, скорби неизбежно. Почему? Потому что дьявол будет бросать на нас все свои силы. И, дорогие друзья, позволю себе маленький риторический вопрос к размышлению: А как вы воспринимаете свою жизнь? Сдайте себе этот вопрос и ответьте на него честно. В отношении страданий Иона один богослов очень даже хорошо подметил: Люди никогда не будут слушать того, кто проповедует терпение из удобного кресла или греческое мужество, обеспечив себе сперва благоразумно безопасное местечко. Лишь тот кто сам прошел через это, может помочь тем, которые проходят через это сейчас. Истина, которую нельзя отвергнуть. Учить может только тот, кто на собственном примере прошел этот путь. Мы, в свою очередь, продолжаем. Соучастник в скорби и царствий. И здесь становится понятным, почему в скорби, потому что за этим следует царство. При этом не просто царство, а вечная слава и вечное царство. «Я знаю, за что страдаю», — другими словами говорит апостол Иоанн. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Очень-очень прямой стих. Сначала страдания, но страдания не как способ самобичевания, а исполнение воли Божьей и только потом царства. Поверьте, если мы будем исполнять волю Божью, дьявол сам нас найдет. Вспомните, как ликовали небеса, когда дьявол был унизвержен на землю. При этом там написано «клеветник братьев наших». Дьявол день и ночь клевещик перед Богом, мол, говорит тот верующий такой святой, как кажется, поэтому пошли ему испытания и посмотрим, будет ли он таким верным. Иов тому стандартный пример. Но ну, вернемся к теме царства. Иоанн является соучастником в царстве. То есть он ожидает это царство, он является частью этого царства. Вообще тема царства Божия – это основная тема синаптических Евангелий. То есть Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Царство Божие приближается. Иисус сказал, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. К сожалению, некоторые христиане настолько возлюбили эту жизнь, что, пожалуй, забыли о Царстве Божьем и сфокусировались на эту земную жизнь, тогда даже на сами служения. Сегодня служение – это цель жизни, хотя в действительности это не должно быть так. Воплощение образа Христова и исполнение воли Божией – вот что должно являться целью для каждого из нас, для каждого верующего. Кстати, хороший пример. Это стремление апостола Павла к Христу. Он хотел умереть, чтобы быть вместе с ним. Это царство, где правит Христос. Мы движемся дальше и приходим к третьему, заключительному пункту. В чем же апостол Иоанн был соучастником? Значит, присутствует скорбь, некая боль, есть ожидание Царства Божьего, и в сумме мы получаем один незаменимый ингредиент победы. Это терпение. Собственно, далее мы читаем, что Евьян Иоанн является соучастником в терпении. Давайте прочитаем несколько стихов о терпении и его взаимосвязи с нашим спасением. Терпением вашим спасайте души ваши. Терпение нужно вам, чтобы, исполнить волю Божию, получить обещание. В обоих стихах присутствует слово упомыны. То же слово, что и в нашем случае в 9 стихе. Терпение значит твердое ожидание чего-нибудь. И в нашем случае это ожидание Царства. Иоанн, так же как и семь церквей, откровения ожидали Божьего Царства. Ожидаем также и мы. И что-то внутри подсказывает, что долго ждать не придется. Иисус вернется раньше, чем мы того ожидаем. Далее мы читаем в Иисусе. В терпении Иисуса Христа. Все эти три слова можно отнести и к Иисусу Христу, потому что Иисус также страдал, Иисус также терпел, и Иисус также ждал. Впрочем, Он и ожидает сейчас, того момента, когда Бог не изложит всех Его врагов. Видим ли мы, какого прекрасного ходатая мы имеем, который претерпел все, и который сейчас может нам помочь в наших страданиях, и, впрочем, который ведет нас в свое царство и даст нам свою славу. Слава ему да будет за это. Далее мы читаем о том, что Иоанн был на острове Патмос за Слово Божие, Остров для заключенных. Впрочем, как мы уже сказали, таких островов было десятки. Хочу напомнить, старец Иоанн по Викторину работал на этом острове в качестве шахтера. Это при том, что Иоанну было уже за 70 лет, если не за 80 или 90. Давайте прочитаем маленькую историческую справку. Губернаторы разных провинций могли по собственному усмотрению решать, как поступить с осужденным преступником. Сослать его на остров, казнить или отдать в рабство. Люди, принадлежавшие к высшим слоям общества, автоматически получали более мягкое наказание. Но Иоанн был сослан, но не казнен, как другие, что связано либо с его почтенным возрастом, который иногда принимался во внимание, либо с милосердием местного губернатора. Ссылка была двух видов – депортация, включая конфискацию имущества и лишение гражданских прав, и без применения таких мер. Первое требовало специального указа императора, второе же было во власти губернатора провинции. Тем не менее, как бы то ни было, не стоит считать, что жизнь Иоанна на этом острове была легкой. Отнюдь нет. Впрочем, все апостолы прожили нелегкую жизнь, и многие умерли не своей смертью. Иоанн находился в ссылке за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. На наш простой язык он находился в заключении за распространение Евангелия. Мне кажется, что это откровение, которое он получил, было ободрением в первую очередь для него самого, так как он сам нуждался в подкреплении. И здесь я хочу отметить два для меня очень важных момента. Первое – на его активность, и второе – на его смелость. В это воскресенье после утреннего служения я разговаривал с двумя пожилыми сестрами, членами нашей церкви. И вот они мне говорят – в свое время мы служили, а теперь ваша очередь. Но, пожалуй, я не могу с этим согласиться. Конечно, есть служения, которые требуют большей физической активности, и пожилые люди не могут их нести. Но нужно запомнить одну важную истину. Пенсионеров у Бога не бывает. Яркий тому пример апостол Иоанн, яркий тому пример пророк Даниил, пророчица Анна, пророк Захария и многие-многие другие. Второй немаловажный момент – это смелость Иоанна. Как мы уже сказали, Иоанн находился на этом острове из-за проповеди Слова Божьего. Это происходило во время правления императора Домициан. Если кто не смотрел и не слушал видения, советую посмотреть пункт «Исторический анализ первого века». Ссылка будет в описании. Так вот, Иоанна особо не волновали последствия. Он думал о человеческих душах. Для него это имело первостепенную значимость. Он проповедовал Слово Божие. В конце концов, я думаю, что Иоанн мог также сказать, как и апостол Павел. Подражайте мне, как я Христу. Это если вкратце о 9 стихе. Давайте теперь обратимся к нашим переводам. И для начала прочитаем перевод по редакции Кулакова. Я, Иоанн, ваш брат, всегда разделявший вместе с вами испытания ваши, как и вы, обречи в Иисусе царство и силу вынести все, был за Слово Божие и свидетельство об Иисусе в ссылке на острове Патмос. Итак, слово «соучастник» или «сообщник» они перевели фразой «всегда разделявший вместе с вами». Скорбь они заменили на испытание. И далее они подошли немного нестандартно. Как и вы, обречи в Иисусе царство, и силу вынести все. Здесь как бы есть маленький намек на то, что терпение – это плод Духа Святого. Хотя нужно понимать, что это дело трактовки, это дело уже толкования. И переводчики уже привносят свое толкование, конечно же, уже понимая все Писание в данный стих. Хотя изначально автор не имел это в виду. Просто соучастник в скорби, в царстве и терпень. Далее в конце они добавили для пояснения слово «ссылка» в ссылке на острые Патмос. Хотя вновь хочу напомнить, что мы точно не знаем, как перевести предлог ди, То есть с греческого буквально «через Слово Божие и свидетельство об Иисусе». Конечно, мы говорим о том, что Скорее всего, так и было. Скорее всего, из-за Слова Божьего он был сослан на этот остров, но мы можем допустить и мысль, что были и другие причины. Поэтому быть здесь стопроцентно уверенным мы не можем. Итак, прочитаем еще один перевод. МДР. Я, Иоанн, брат ваш, разделяющий с вами страдания. Слово соучастник они перевели как разделяющий с вами страдания. Царство и долготерпение во Христе. Я был на острове Патмосе, когда проповедовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И здесь мы видим уже другую идею. Здесь уже не из-за Слова Божьего, а они перевели предлог "дия" словом «когда». И здесь идея уже полностью меняется. Итак, РБО, Радостная Весть. Я, Иоанн, ваш брат, и в единении с Иисусом, разделяющий с вами беды, царство и стойкость, был на Патма за Слово Божие и свидетельство Иисуса. Здесь слово «соучастник», они перевели фразой «разделяющий с вами беды, царство и стойкость». В Иисусе Христе они вынесли эту фразу перед «разделяющий» и перевели в «единение». «Я, Иоанн, ваш брат, и тот, кто разделяет с вами в преследовании царстве и терпении. Здесь мне нравится то, что они употребили. А употребили они слово shares with. Буквально, да, делиться с кем-то или разделять что-либо. То есть Иоанн разделял с ними, то есть с этими церквями, страдания или буквально преследование царство и терпение. Это вкратце о девятом стихе. Пусть Господь благословит всех нас в этом изучении Слова Божьего и увидимся в следующем отрывке. Аминь.